Приветствую вас, представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы с вами поговорим, что ожидается в период с 10 сентября по 6 октября. В это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Скорпион. Для вас это символический седьмой дом. Это дом связан с партнерством, поэтому вам должно быть очень интересно. Интересно еще и потому, что Венера в Скорпионе, она приобретает окраску самого этого знака. Она очень страстная, очень интенсивная, она требует каких-то перетрубаций, трансформаций, что-то переделать, что-то порешать. Со своими партнерами То есть тема партнерства для вас будет очень сильно важна И вообще можно сказать, что в этот период ваши эмоции В отношении ваших партнеров будут очень интенсивны и очень насыщены это период принятия кардинальных решений по этой теме. Какие же еще интересные события ожидают вас в течение этого периода? Ну, во-первых, Меркурий становится ретроградным. Меркурий ⁇ это планета, связанная с общением, с коммуникацией, с перевозками, с передвижениями, с договорами. Ну и, находясь в вашем символическом шестом доме, этот дом отвечает за работу, а также за состояние вашего здоровья, указывать на то, что с 27 сентября, когда она станет ретроградной, многие из вас, вероятнее, захотят или дообследоваться, заняться своим здоровьем. Обязательно это сделайте, если у кого-то есть какие-то предпосылки, к тому, что. Давно нужно было сделать, но не делали. Откладывали это на потом. Возможно, это будут какие-то доделки по работе. Что-то ранее вы там начали, но не сделали. И теперь ситуация будет складываться так, что для вас... Очень важно будет доделать ранее начатое, чтобы не было каких-то неприятностей в дальнейшем. Он ретроградным будет до 18 октября. Этого достаточно, наверное, будет для того, чтобы порешать основные свои вопросы. Если вдруг кому-то когда-то что-то пообещали и не сделали, то вот самое, самое то, чтобы это закончить. Также с 15 сентября Марс планета активности также перейдет в этот дом. И это еще раз указание на то, что основная ваша активность будет направлена как раз на достижение каких-то результатов по старым периодам. 21 сентября состоится полнолуние в знаке зодиака Рыбы. Луна здесь будет очень сильна для вас, это... Одиннадцатый дом, он связан с дружеским окружением, с друзьями, с большими коллективами. Ну, и можно сказать, что, наверное, вот как-то в эти дни вы в отношении вот своих друзей что-то что пере, пере, пере, переосмыслите, что-то переосознаете, какие-то придут ответы на ваши вопросы. Возможно, также еще и пророческие сны в этот период, когда вы сможете найти ответы, на свои вопросы, будучи в сладких снах. А, теперь давайте пройдемся немножечко по периодам. С 12 по 18 сентября. Ну, смотрим. Здесь у нас Венера будет немножечко вести себя отчужденно. Она может принести такой, знаете, холодок во взаимоотношениях с партнерами, поскольку Венера будет образовывать аспект к Сатурну. А Сатурн у вас касается непосредственно зоны ваших главных целей, статуса, карьеры. То есть это может быть указание на то, что или, возможно, какие-то разочарования, связанные с вашими вторыми половинками, а может быть, это недостаток финансов, или не получите денежки, на которые вы рассчитываете. Знаете, как будто бы есть какое-то разочарование. Вот если, например, говорить о работе, то будете много вкладываться, а мало получите. Или, например, ну, как-то перестанут ну, вас устраивать отношения с вашими партнерами. Вот знаете, какой-то холод, разочарование, что-то ну, такое не очень приятное. Но единственное, в чем может вас действительно этот период порадовать, это если у вас с вашими партнерами есть такая значительная разница в возрасте, где важны не чувства и эмоции, а степень ответственности, умение доверять друг другу, умение вести совместный быт. Вот здесь как раз ситуация может сложиться так, что даже кто-то из вас неожиданно, например, может за такого человека выйти замуж, ну или жениться, если вы мужчина. С 22, извините, с 19 по 23 многие из вас ощутят вот эту вот оппозицию Венеры к Урану. Сама по себе эта Венера, она дает необходимость ну, решить какие-то важные недоразумения, вопросы, которые не дают вам покоя с вашими партнерами. Причем видно, что партнеры будут по отношению к вам очень гармонично настроены, а вот вы как-то будете требовать свободы. Нет, я хочу, чтобы было по-моему, меня это не устраивает. Я хочу, чтобы ты поступал или поступала так, как я считаю нужным. И, знаете, можете даже как-то в этот период немножко и отдалиться от своего партнера. Требовать от него невозможное. Пожалуйста, будьте мягче, помните, что все люди разные, и если вы уже сделали свой выбор, то здесь уже нужно как-то ну, включать свою гибкость, насколько это возможно. Конечно, представителя знака зодиака телец очень сложно быть гибкими. Вы относитесь к. Знаку фиксированного креста, когда все ваши эмоции, все ваши чувства, они очень стабильные, они долго созревают, они долго зреют, но остаются также на долгое время. То есть знак телец, он практически не склонен к перемене переменам в отношениях. Ну и если ваш партнер имеет какое-либо отношение к представителям знака зодиака, скорпион, то эти люди, несмотря на то, что склонны там к каким-то глубоким эмоциональным переживаниям, страстям, они также очень сильно привязываются к своим партнерам и стараются сохранять с ними отношения на долгие годы, даже если они не очень легкие. Далее, с 22 по 27 сентября. Здесь у нас Марс займет очень хорошую позицию по отношению к Сатурну в вашем десятом доме. Сейчас я перепроверю, хоть правильно сказать. 7, 8, 9, да, 10. И это признак того, что... У вас может получиться, знаете, как-то найти правильное решение с вашими партнерами. Хотя, если честно, здесь больше ситуация как-то наиболее благоприятна будет проигрываться для тех, кого волнует карьера, вот для карьеры, что здесь правильное мышление, уверенность, решим, решительность. Вот они сыграют с вами очень такую приятную, очень благотворную ситуацию, когда все разрешится с пользой для вас. И Меркурий, который отвечает за мышление, он уже здесь станет немножко ретроградным, но скажем так, если в этот период вы обратитесь к каким-то людям из прошлого, уже где-то от числа 25 пятого, он начнет работать, то вы сможете получить от них ощутимую помощь и решить многие свои вопросы. Но здесь в основном идет рабочая тема, то есть хорошо для работы, но намек на то, что нужно что-то вернуть или кого-то из прошлого для того, чтобы решить те задачи, которые сейчас перед вами стоят. Теперь с 26 по 4 октября. Здесь Венера будет рисовать интересные аспекты, которые говорят о том, что, ну, во-первых, это благоприятный период для вступления в брак. Смотрим плюс. Венера здесь у нас делает аспектик к Плутону. То есть это денежки. Нет, извиняюсь, это не денежки. Это другая тема. Это все-таки у нас связана тема за границей. То есть хорошо. Взаимодействовать с людьми издалека. Хорошо в этот период, например, венчаться, поскольку девятый дом здесь будет задействован, а он связан с философией, с религией. Это хороший период для получения высшего образования. Ну, вообще для какого-то, знаете, такого глобального укрепления своего, какого-то, может быть, нового мировоззрения в отношении своих партнеров. Здесь идет аспект к дома шикарный просто аспект на котором вообще действительно очень выгодно выход... ну, не просто выгодно а вы вот знаете вы будете находиться в очень таком хорошем расположении духа вот вас буквально будет распирать от радости от гордости от счастья от желания ну, что-то кардинальное поменять в своей жизни и в основном конечно эта тема будет партнерство особенно здесь есть еще указание на то что ваш партнер он может быть вашим другом то есть, или из вашего окружения, где вы постоянно взаимодействуете, вот в каком-то коллективе. То есть, тот, кто был вашим другом, он может стать вашим мужем, женой и просто очень-очень близким человеком. А также это еще может быть вступление в партнерство для создания каких-то бизнес-проектов. Ну, бизнес и 6 числа у нас произойдет новолуние. Новолуние будет в знаке зодиака весы. Весы непосредственно, посмотрите, очень сильно будут активны. Повторюсь, это тема не только вашей работы, но и здоровья. У вас получится в этот период порешать очень много своих дел. Пожалуйста, если есть какие-то проблемки по здоровью, не оставляйте все просто так. Займитесь им и очень серьезно. Ну, на сегодня мы с астрологическим прогнозом закончили. И сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, друзья, давайте посмотрим, что, что, вернее, как будут воспринимать тельцов вперед с 10 сентября по... 6 октября 2021 года. Какими вы будете для окружающих? Интересно, выпала такая карта, которая больше подходит огненным дамам. То есть такими деловыми, очень энергичными, очень активными. Людьми, которые очень хорошо понимают, чего они хотят. Деятельные, стремящиеся к партнерству. К созиданию чего-то, к бизнесу, то есть такие бизнес-лиди и бизнес-мужчины. Хотя карта женская. Но это для мужчин может быть указание еще на то, что будет некая женщина рядом с вами, которая будет обладать такими чертами. И вы будете в некоторой степени зависеть от нее, от ее решения, от взаимодейств... Будете с ней взаимодействовать. Очень тесно. По деньгам. По деньгам ситуация вас немножечко расстроит, их может быть меньше, чем вам бы хотелось бы. А я сейчас скажу, почему. Потому что вам придется вложить денежки во что-то по справедливости. Это какое-то официальное учреждение, может быть здесь будет, или, ну если не раздел имущества, но ну, необходимо с кем-то поделиться. Это может быть даже еще и на лечение этой же денежки или на обучение. Ну, здесь под тузу чаш, знаете, здесь вообще так интересно получается, как будто бы вы откладываете деньги вообще на, на то, чтобы жениться. Ну, вот не знаю, на, или там на Кристиной, например. То есть что что-то важное для вас. Но почему-то вас это чуть как-то расстраивает. Знаете, типа вот смирился, вот звучит именно так. Смирился с расходами. Как будет обстоять ситуация с работой? Ну, по работе здесь может быть нехватка финансовых ресурсов. Давайте посмотрим, почему, чем это связано. Так, ну здесь звезда. Звезда она дает надежды и говорит о том, что проект может быть долгосрочный, долговременный, он может быть от года и более. Вы идете в своей дороге, на верном пути, вы знаете, след за путеводной звездой. Ваши движения, ваши шаги правильные, но пока еще не время, то есть еще не время собирать плоды своих трудов. Да, здесь есть указание на то, что запаситесь терпением и немножечко еще подождите. Указание двоечка, двоечка через два, чего-то через два будет. Теперь по поводу карьеры, давайте посмотрим основные ваши цели главные, здесь есть. Победа без чувства радости, как будто бы вы чего-то достигли, знаете, кого-то сдвинули с места, может быть, от кого-то отказались. Вы получили в результате очень хорошие деньги, получили то, чего вы хотели, либо вошли в очень важное для вас партнерство, но, но здесь пришлось кем-то пожертвовать. И причем благодаря чьей-то помощи. То есть кто-то оказал вам помощь вот по этой карте. Ой, извините, вот по этой карте. Возможно, вы вошли с кем-то в партнерство. Очень выгодное А для вас, видите, здесь, нет, здесь один человек. Хотя в на, на другой, на другой колоде там два, два человечка показано. Но, как правило, солнышко означает воссоединение с кем-то. Радость. Еще это здесь, знаете, вот как указание. Да, вот кем-то пожертвовали. То есть пришлось... Не пришлось, вернее, пришлось с кем-то пожертвовать для того, чтобы самому быть счастливым. Примерно так это. И это немножко как-то может тяготить. Хорошо, а что у вас по здоровью, поскольку у вас эта сфера активна? Так, здесь возможны поездки, контроль за своим здоровьем. Здесь еще эта тема связана, знаете, с опорно-двигательным аппаратом. Еще для кого-то это может быть желудок. Тельцы, тельцы, у вас вообще обычно горло может беспокоить но здесь знаете как будто бы ограничения в движении значит смотрите ручки ножки все такое берегите ограничения в движении и ну, в самом простом варианте здесь есть рекомендация поехать на отдых отдохнуть причем очень много мечей здесь у вас выпадает да Такая интересная позиция, что не придется перехитрить свою судьбу. И если действительно есть проблема, то ее нужно решать. Потому что вот эта карта, это четко карта, связанная со Скорпионом. Скорпион связан с трансформациями. Хорошо. Что ожидать в доме в семье? Представители знака Зодиака Телец. Ну, здесь у вас жена. Мать, не знаю, для кого-то, если это вы женщина, то вы жена, мать, то здесь у вас все стабильно, о вас заботятся. И здесь есть еще указание на то, что если вас окружают люди, ну, кто-то старше по возрасту, кто-то, кто требует ухода, ну, может быть, для кого-то отец, ну, близкий человек, старше по возрасту, кто-то может к вам приезжать или, может быть, вы вынуждены уделять внимание этому человеку. Вот как-то, знаете, нужно обратить внимание на какого-то вашего родственника, бо больше проявлять о нем заботы. Еще по любви, что у нас с любовью? Здесь перемены. Давайте посмотрим, с чем они будут связаны. Так, перемены связаны с победой. Победа. Ну, давайте посмотрим, что за победа. Победа связана с обновлениями, с движениями. Ну, сейчас еще раз уточню, потому что в ней уже несколько карт указали дорогу. Дорога, дорога. Знаете, как обновление в любви. Обновление в любви. Может быть, поездки даже совместные, но ну, что что-то очень интересное. Но ну, для устоявшихся парта поездки. Могут быть обновления. Хорошо, но, возможно, ли новенькое что-то. Ну, но здесь есть сразу бац, указание Королева Пентаклей. Это ваша карта, девочки. То есть, для вас, я смотрю, все очень хорошо сложится. А что у нас для мальчиков? Ну, наверное,. Ну, здесь ситуация, знаете, как будто бы движется к браку. Ну, я могу сказать так, что если в ваших отношениях нет никаких любовных треугольников, то все идет к браку. Если же там есть ситуация выбора, то человек будет двигаться к браку, со, ну, будет оставаться в браке со своим партнером. Вот так вот. Основной совет для вас в этот период. Семья. Любовь, счастье. Уделяйте внимание тем, кто рядом с вами. Ну, вообще для вас хорошая, чем благоприятная ситуация. Я думаю, все будет хорошо. Давайте еще посмотрим э, ну, какие-то сюрпризы, неожиданности, что вас ожидает в этот период, на что может быть следует обратить особое внимание. Ух ты! Интересная карта выпала, она только что выпадала львам. Я уже смотрела. Только что она связана с искусителем и указывает на то, что будьте осторожны в своих желаниях, меньше доверяйте сладким речам. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И также указание на то, что сами не будьте таким человеком, потому что могут ваши действия принести очень негативные последствия вам же. А такой человек, он действительно может оказаться вашим окружением. Смотрите, человек очень харизматичный, и устоять против его чар может быть очень тяжело. Ну что ж, на сегодня мы прогноз закончили. Благодарю вас за ваши просмотры, лайки, комментарии. Поддерживайте меня и далее. И до встречи в следующих периодах.